Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я делаю скоростной экспресс-мастер-класс на вот этот вот кардиган. Очень много, очень много, девчонка, ваш, э, девчонки, ваших отзывов, пожеланий, вот, хотя бы экспресс-мастер-класс. Ну, в общем, быстренько я вам сейчас расскажу, значит, как я его вязала. Вязался он очень просто, я просто саму схему, которую я использовала, я вам покажу, и значит, что еще? Саму конструкцию я вам сейчас расскажу, девчоночки. Значит, что у меня здесь? Вязала я по вот этой вот схеме, что-то я там корректировала, девчонки вязала полгода назад, не помню. Попробуйте сначала схему, тут в общем, в общем что касается пряжи пряжа приблизительно 100 метров 100 метров в 100 граммах 100 граммах и ушло полтора килограмма но девчонки можно взять толстый крючок и воздушную пряжу то есть махер какой-то он будет легким да там многие писали что кардиган как бы тяжелый полтора килограмма да я с вами соглашусь но если заменить другую пряжу вот допустим взять что толстый, толстый крючок он будет воздушным что касается других пряж я не, не знаю чем бы заменить просто выбирайте наверное я не знаю как что вам посоветовать вот у меня было вот так вот либо тонкую пряжу толстый крючок чтобы было воздушно вот. либо толстую пряжу которая потом он будет как бы и теплый ну в общем что есть то есть у меня да вы же смотрите ну, по образцу по-другому другого я посоветовать не могу при этой э, крючок я я брала 6 миллиметров но это вы пробуйте по, как бы, по себе. Я люблю потоньше, это вы уже знаете. И спицы, и крючок, чтобы петли скользили легко. Чтобы мне было легко вязать. Поэтому я использовала 6 мм крючок. Вот. Схемы использовала вот эту вот. И что-то, я же говорю, я не помню. Дело в том, что если бы у меня был сейчас кардиган э, здесь при мне, то я бы по нему вам еще просмотрела по это но ну, вот так ориентировочно я вас сейчас как бы направлю да потому что я его уже отдала очень давно Итак, что я делала как я его вязала значит что я здесь опасно я набирала петли снизу вот то есть здесь у меня и передняя деталь, и задняя деталь. Я на припуске шву, ну, он не, не мой. Вы заметили тоже, что на меня он велик. То есть вы смотрите, окружность бедер плюс сантиметров 40, если это ну, на всю длину, и плюс 20 примерно вот здесь вот на спинку, плюс 10 на полочку. Это на свободу облегания, да. И это все... К окружности бедер что касается набора петель ну понятное дело вы свяжете образец узора и по узору будете подгонять как бы. вот что у меня по узору так как у меня была толстая пряжа вот это то у меня расположились рапорты вот таким вот образом у меня их всего было 8 рапортов 8 вот и я вязала вверх по этой схеме вязала до одним полотном вот это я вязала 8 рапорта далее разделила на пройму далее вязала вот отдельно три части здесь у меня было полтора рапорта здесь полтора рапорта а здесь 5 рапортов вот здесь половинка здесь половинка всего в сумме 5 ну они там да, шахматном порядке то есть 5 раппортов здесь вот и довязала до верху вот тоже не помню, ну пройма широкая, девчонка, это же я ничего не делала, никаких скосов, ничего я не помню, сколько я по по планке набирала, я не помню сколько я по рукаву набирала ну в общем, саму конструкцию я вам расскажу, то есть точных петель я вам сейчас не скажу, я говорю о конструкции, то есть вот основная деталь, вот это вот такая вот конструкция, здесь с разрезами все у нас если сложить вот так вот полочка получается вот здесь вот и вот здесь вот то есть гуляющих ой девчонки девчонки простите простите я забыла вот видите это когда вещи нет у меня здесь я связала на 10 сантиметров э, полочки выше для чего чтобы они компенсировали вот это что у нас нет никаких вырезов горловины, да, никаких скосов, ничего, то есть, полочка у меня на 10 сантиметров была выше, возможно, даже чуть больше, чем на 10 сантиметров, то есть, чтобы нижняя спиночка у нас сдвинулась вниз, вот, далее, вот, когда я это все сложила, вот, если вот сложить и пришить плечевые швы, то вот, вот в готовом виде это у нас выглядит вот так. Вот, вот если взять, то есть вот эта полочка у нас отгибается на спинку. Да? И вот здесь вот у нас сгиб, а шов вот здесь вот да? на спинке. При этом 5 сантиметров у нас зазор вот здесь вот. Далее, э, сшила плечевые швы, скосов ничего не делала, потому что при этом узоре это практически нереально сделать вырез, сделать скосы, поэтому я это решила вот таким вот образом, у меня получился вот здесь вот большой промежуток, который я потом компенсировала вот этим вот отворотом шалевого воротника, то есть я потом набрала петли по вот этот, вот этой вот горловине по полочкам да и набирала петли я уже на спицы поменьше там по моему у меня был, были пятерки была пятерка спицы вот и я набирала петли из каждой петли вот, по-моему, цепочки я набирала по одной. Но, девчонки, я не могу утверждать вам точно. Это, это так, ориентировочно. И вот я вязала ширину. И, если честно, я уже довязывала, вот сколько у меня было ниток. Поэтому ширина вот, вот этой планки у меня была где-то сантиметров 15. То же самое я сделала и на рукаве. Вот далее что что я сделала далее я набрала петли по рукаву и там я набрала меньше чтобы просто вот эту вот часть стянуть и чтобы она у нас как бы был эффект спущенного рукава за счет того что вот этот манжет у нас у, у меня был стянут вот в принципе это простая конструкция но много нюансов да ну и все. А кстати, не так у меня не хватило внизу довязать. То есть, внизу, когда будете этого у меня нет, вязать вот провяжите э, столбиком несколько рядов, чтобы оно было все-таки закончено и было как бы ну, на что-то похоже. У меня этого нет. Вот. Ну, в принципе, все. Саму конструкцию я рассказала, да, вот. Передняя деталь выше, задняя. Все прям, прямоугольники. Плюс эффект делает... Э, э, что? <с> эффект делает то, что это комбинация спиц и крючка. И вот оно вот такое вот красивое необычное ну и в зависимости от пряжи какую вы выберете получится либо теплая вещь либо воздушная летняя я думаю ее из хлопка связать можно тоже будет очень красиво Ну там понятное дело что у вас рапортов будет больше ну, в общем по соотношению вот здесь вот 1 и 5 1 и 5 рапорта 1 и 5 и 5 здесь у нас два посредине. То есть, по этим соотношениям вы можете подогнать вашу плотность. Вот. Ну, в принципе, девчонки, все. Вот, вот и все. На самом деле, он простой, но нужны все-таки какие-то навыки. Да? Подробно узор снимать не буду. Пробуйте узор потом. Ну, потому что, я же говорю, я его изменяла. И сейчас, если честно, у меня не, нет времени. Я сейчас не успеваю. У меня э, три проекта начаты. Вот. я все не могу к ним вернуться чтобы снимать поэтому я снимаю вот такой вот я видела отзыв я все читала я, я понимаю что интересно вот вот такой вот мини возможно возможно я сниму подробно в мини версии, а возможно и в большой версии но уже к следующей весне девчонки сейчас просто у меня нет времени у меня работа и уже начатых три изделия плечевых больших вот все девчонки а потом просто уже будет поздно понимаете поэтому я я вот быстренько, оперативненько, пока вас это интересует, я вам доснимаю вот этот экспресс-мастер-класс. Все, девчонки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока.